Итак, мы сегодня снова у Владимира Михайловича и продолжим слушать интересные темы про Древний Египет. Сегодня мы поговорим, правильно? Да. Или же какие-то другие темы, нет? Нет. Хорошо. Пока будет эта тема. Значит, я хочу сегодня вам рассказать, в чем заключается моя статья. Значит... Академик Иоуфи учил своих учеников, будущих академиков. Он писал и говорил, никогда не следует делать детектив из научного доклада. Слушателям должна быть ясна сразу цель работы, хорошо сообщить и планы рассказов. Иначе все будут отвлекаться на второстепенные детали и захотят спать. Поэтому я хочу рассказать о главной цели моих лекций. Я считаю, что при помощи этой статьи я внес существенный вклад в, в египтологию Узбекистана. В чем заключается мой вклад? Я сейчас буду перечислять, что я новое нашел. Вы будете, может, потом опровергать, что это вам все известно. Первое, что я хочу сказать, что я обнаружил макет пирамиды Хеопса. Это где вы обнаружили? Макет пирамиды Хеопса состоит из следующих. Срона основания 7,76 метров, высота 3,67 метра. Вы меня спросите, какие доказательства, что эта пирамида является макетом пирамиды Хеопса? А пирамида Хеопса, как мы знаем, имеет сторону основания 230,3 метра и высоту 146,6 метра. Конечно, вы неправильно зададите вопрос, из чего вытекает, что вот такая маленькая пирамида? который имеет сторону основания 5,76 метров и высоту 3,67 метров, является макетом пирамиды Хероса. Для того, чтобы это понять, надо приблизиться к прошлому. То есть надо перейти от метрической системы измерения размеров пирамиды, а к теми размерами, которыми измеряли древние египтяне. А египтяне измеряли не в метрах, у них был царский локоть, который составлял 0,524 тысячных метров. И вот если мы перейдем от метров к царским локтям, то мы увидим, что сторона основания пирамиды Хеопса равняется 440 царских локтей, а высота ее равняется... 280 царских локтей. И если мы попытаемся найти наибольший общий делитель вот этих двух размеров, то им окажется ритуальное число 40, которое встречается во всех трех великих религиях. То есть я обнаружил не только макет, я обнаружил еще и самое древнее упоминание о числе 40 и заложенная в проект с ритуального сооружения пирамиды. Значит, эта маленькая пирамида будет иметь сторону основания 11 царских локтей и высоту 7 царских локтей. Больше уменьшить ее невозможно. И поэтому я решил, что это является макетом пирамиды. Вот Хеопсу принесли разные макеты его пирамиды в разных этих самых целых числах. Вот ему понравился вот этот макет. Он сказал, а теперь давайте умножим на 40 и принимайте заработать. Вот мы с вами увидели начало строительства пирамиды Хеопса глазами Хеопса. А раз есть макет пирамиды, Значит, мы можем принять гипотезу, что была техника экономического обоснования пирамиды. То есть, египтяне создавали макеты, потом определяли, сколько ведер песка содержится вот в этой самой маленькой пирамидке. Это называлось техника экономического обоснования строительства пирамиды. Ну, дальше я вам покажу, что было технический проект, и дальше я вам покажу, что были рабочие чертежи. И вот если моя гипотеза правильна, и египтяне так строили свою пирамиду, то можно четко понять, что не надо никаких инопланетян привлекать или каких-нибудь жителей давно исчезнущей земной цивилизации. Египтяне, следуя вот этой самой моему алгоритму, могли очень точно выдерживать вот эти самые грани и ребра пирамиды. Это, я считаю, это мое открытие. Следующее открытие. Очень важно, что почему появились пирамиды. Пирамиды появились в результате войны богов. Ну, это я немножко цитрирую. Это в результате войны жрецов. То есть жрецы бога города, элита города, даже простой народ города хотели, чтобы бог их города в Египте стал главным богом. Поэтому они получали бы экономические и политические преимущества. Из чего я исхожу? Ну, возьмем Хеопса. Хеопс, полное имя его, Хнум Хуфу. -ху то есть в переводе означает, что бог Хнум, он охраняет меня. То есть пирамида Хеопса прославляла бога Хнума. Пирамида Хефрена прославляла бога Ра-Атума. Перевод Хефрена – Хаф-Ра, являющимся воплощением Ра. Микерин Менкау Мен-Кау-Ра, означает «крепкие души бога Ра». То есть пирамида Микерина также прославляла бога ра -Атума. Это была война богов, жрецов-богов Хнума и жрецов-богов бога Ра-Атума. Если вы посмотрите внимательно на вот эти две пирамиды, Хеопса и Хефрена, то вы обнаружите интересную деталь. Обе вершины пирамиды находятся на одинаковой высоте. То есть какой-то был заключен консенсус между жрецами Бога Хнумы и Бога Раатума, что вот нельзя превзойти друг друга. Остановимся вот на этом, на консенсусе. А все с имхатепа, который построил ступенчатую пирамиду. А тело было так. Прототипом пирамид являлись зекураты Месопотамии. Что из себя представляли? Каждый город имел своего бога, на высоком постаменте стоял храм, а рядом стояла башня ступенчатая, которая называлась Зеккуратом, а на вершине этой башни располагался малый храм, святилище, жилище бога, и народ видел всегда, что бог с ними находится, а и царь с ними, который построил вот такой зекурат. Вот. И когда фараон Жосер покорил кочевнию Педунинов Синайского полуострова, то открылось окно в Месопотамию, и месопотамские купцы стали проникать в Египет. И они проходили через Гелиополь, это столица жрецов бога Ра. И верховный жрец его бога Ра, Имхотеп, все это услышал и решил своего бога сделать самым главным. И началась война богов. И вот он что сделал. Менфис – это бог Птаха. Там главный бог был – Птах. А он построил вот эту самую ступенчатый комплекс ступенчатой пирамиды на возвышенности над этим городом. И на вершине вот этой ступенчатой пирамиды выселся храм Бога Ра. То есть он показал, что Бог Ра выше, чем Бог Таха. И началась война богов. Вот это очень важное, что я хотел вам сказать. Главное, для чего я это вам решил рассказывать в лекции. Благодарю за внимание.